Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, преподаватель йоги Ирина Савельева, моя замечательная помощница Алина Михайлова и еще один участник нашей практики, собачка Бонни, которая, как я вам говорила, как все животные, очень любят заниматься йогой. Вот сегодня напросилась с нами, когда увидела, что мы идем на практику. Сегодня, дорогие друзья, мы покажем вам очередную, очень полезную асану для тела. Эта асана называется «поза стола». На самом деле она является одной из пяти омолаживающих асан для тела. Одна из самых древних асан, которая самыми-самыми древними йогами выполнялась и применяется сейчас для того, чтобы сделать очертания тела юношескими. Вы представляете? Начинаете вы заниматься, скажем, 40 лет, 50 лет, 60 лет, неважно. Выполняете эту асану, и постепенно ваше тело приобретает упругость и очертание юношеского тела. Это же замечательно. вам показываем путь к этому чудесному преображению. И сегодня вы увидите эту асану в исполнении Алины. Итак, для того, чтобы выполнить асану, нужно сесть, выпрямить ножки. Алиса, выпрямляй ножки и упереться руками возле бедер. Упираемся руками вот так, возле бедер. Сделайте вдох. И на вдохе выталкиваем таз вверх. Вдох. Выравниваем тело и прижимаем подбородок к груди. Прижимаем подбородок к груди. Ножки вместе. И продолжаем толкать таз как можно выше вверх. Замерли в этом положении. Дышим свободно животом. И постарайтесь продержаться от 30 секунд до полутора минут прижимая постоянно подбородок к груди мы с вами массируем нашу э, железу расположенную в горле мы с вами массируем все железы тела а железы нашего тела это как вы знаете наше гормональное здоровье да? вот это асана направлено на улучшение гормонального фона человека. Затем постепенно опускаемся, вытягиваем ножки, скрещиваем ножки и садимся, отдыхаем. После этого, как вы только отдохнули, погладили собачку, да, полюбовались природой, если вы находитесь на природе, вы можете снова еще раз сделать эту асаму. Еще раз хочу напомнить, что асаму можно делать два раза, до полутора минут, удерживая свое положение. Не старайтесь задержать ее на более долгое время, потому что вы перенапряжете суставы рук. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим. Смотрите наше видео, занимайтесь с нами, и вы получите максимальную пользу от йоги и от общения с домашними животными. До свидания, до новой встречи, и, как всегда, на намаста.